Тритик. Доставил его ребят. Я стреляю тоже, блин. Сейчас буду 55-го 60 масштабируем. Админ перетерпил. Yeah. Первый этаж сейчас справа. Слева у нас где-то. У нас в окошке сидит. Над спортзалом, кажись, слева у нас. У нас над спортзалом, да, в окошке сидит. Батарея, да. батарея у меня! Все трещатся, батарея. Повторить что сказал? Кладри, следующая батарея. Ц. А почему следующая цель? Цель А батарея. Ага. Ну, а мы контролируем. Первый этаж у нас слева. На лестнице сейчас появилось кто-то, прочекайте. Это... Я батарею. Улица, улица, аккуратно. На третьем телом у нас спортзон должен быть. Да, брать. бота, народ. Стягивайся на. Прикройте, батарея у меня! Третий чисто. Бегут подо мной. Открывайся. Бел Где мама? А, с их, на второго... с их респы на улице. Не вижу. На, на батарее один, тоже. на батареи, батареи подобрал. Батарею. Батарея лежит. Но его уже убили, потому что. Ну, так если она помечена... То... На, на, на нашей РСП на первом этаже. Ой, не на нашей РСП, на как школьной как первом, первом этаже. У нас слева подъезд сразу. В лестницу. Я убил. Ее. Ребята. Смотрим. У меня. Медман на около патронов. Справа у нас. У нас на Под респе спой? слева. Под респой Батарея слева. Справа да. у нас на лестнице подвалчик. Помогите там медман слева около труп. Ушел с нашей батареей у меня. Переходил Ой, Куда ушел? А, а, недалеко Батарея сейчас будет рандомная Я на цех А, чисто На С. Сорянный бал нет на цех Классов есть мы все прикроем. Прикройте, батарея у меня. Напоминаю, что это первая катка. в масштабировании 60 на 55 FPS. Ворует. Батарея у меня. Он взорвался уже. Убили уралшу, Да. Играю, кстати, сейчас на мониторе Биусоник. А, ты стрелюсь, вс, вот 23 Попрация. Там еще один. На це вроде есть один. Бадрежь, ну, на спортзале есть. Да. На, в нем, в нем спортзале. А играю я двигаю. с такими характеристиками, потому что у меня сгорела видюха. Есть нет у батарея? Нет, у нас А, нет, Я есть. есть. Блять. У меня моя растяжка стояла, у нас аккуратно. Она не подсвечена. Урон проходит, кстати, замечательно. В центре World War II выходит, по-моему. ПД противник, где Б. Прикромте, батарея у меня. У Б прям тело, у Буханки. Второй этаж. Вот на По подвалу к нам бежит. Пробежал уже. Не знаю, налево подъезд скорее всего, не уверен. Бежит. Батарея появилась. Да Даже нету. Не на спортзал. Да, не на втором этаже. На Справа. Батарея у меня! Да, это спортзал, Двое, второй открывайся. Этаж. Справа на зелени. Вечер играет на победу, Редко такого видишь. А в классах против. Практически... Справа в классах двух. И один на зелени, слева у нас возле базы ушло. А батарею не с Да, мы забрали батарею нашу. Да, все массе, конечно, это, это, осталось 4 батареи. Записываю я, кстати, бандикамом, потому что. У а, у ворует, скажись. Потому что у меня а, видеокарта. Ой, это ты свой. Сори. RTX 550 Под поддерживающий а, У, у, у, у них с Баротом не респе сидит один. Шестой версии на Nvidia, а это пятая. Здравствуйте. Ну не Более... пить, я же говорю, у них с Баротом не респе сидит. Зарядь убрём уже, дело у нас. Запиздился. Он понравился. Запиздил. Запиздил. Осторожно! Ребята, батарея у меня, бегайте! Сори. еще одна батарея где должна лежать, у нас не хватает одной. У нас двух не Мы... хватает, 35 да, Шесть а хп был один, на первом Молодцы. этаже у нас. На батарея нет. Слева первый этаж, двух. Двое, двое там слева. Право, право наш подъезд. У нас все батареи сейчас наши. Сейчас да. вроде да. Батарея. Двое, один справа, один снизу, один посередине. Лев подъезд наш. Да. Ты на батареи я убил его на заряднике. Батарею. Давай я подберу, прикроешь. Прикрою. О, давай по-двоему прикроем. Прикройте, батарея у меня. А есть смысл вообще прыгать, кстати? Поз батарей. Есть, есть. Так, у тебя сложнее попасть. По подвалу к нам бежит. На левую сторону подвал наш. Мадман в классе снайперского нет. Украл батарею, прикройте. Хорош. Мадман на левом, на втором коридоре. У нас бал... Играю я на другом. Где-то почему по он должен сидеть в подвале. Немножко... Ребята, батарея у меня, прикройте! Uh, у меня на моем 60 Гц, только Не в дисплей порте. В спортзале есть один. Батарея, бежит снизу, задавил. снизу на нашу базу, бежит со спортзал. Справа на лестнице, около нашей базы. <звук> лежит на этом короче как точка а на него и второй у них на третьем этаже да нету спортзал бьет. на а, батареи ну, опять, нету, опять на балкан, да, да нету батареи батарея на D украл батарею прикройте Есть? Наце нету Несли походу Походу несли Наце батарея лишит одна А, он ее взял, дропнул умер или еще? Или он сидит около батареи сейчас? Там... все убили Он просто взял батарею и выкинул ее, и сидел на ней Мы щас снова на цифру, бить, не обрывались Как видите он даже Бля, там артефакт лишен я не понял где FPS, 75 Гц, 60 разрешение масштабирования можно перестреливать в мэн Подвал скорее всего дёргали а, В мэн мэн не было его Это такой игрок, который... У нас подавали батальджета 200 FPS и 240 Гц Сложно перестреляем А это... А как батарею взрывать вообще? У меня. Первый этаж бегает сихриском. Справа по земле. Дедя. батарею. Понял. Ребята, Ребята, батарея у меня. Прикройте. Что у нас мало батареиста. Да он, у нас три лежит около базы фактически Две Надо подо мной, он и одна у нас, сука. Ребята, батарея у меня. Прикройте. Не в то окно вылез. Где-то Челик сидит, смотрит центр же, может на зеленья. Слева. Слева. На может, бежит. слева да На котсу. Ага, Хорош. Кто слева просто забрал? нас где значит они он, в подвале он, еще? С Хуя он где сидел? Кстати, я не играл пару дней все. Играл в суд. Играл Warface. Но и до этого неделю играл чисто в Warface. Справа. Второй. Справа по длине идёт. Вдоль А на него. Вругу. Кто-то под пружиной к нам на базу. Стой. Стой. Справа. Есть. Украл батарею. Прикройте. Еще около нашей базы до сих пор чел. Справа. Влево. Ох, как мы накидали сочетом. Мэдман, блять. Перестреляй его К12 нахуй. В с этим. На моем трупе бежит. Справа, справа, снизу. Слева медман на трубах стоит. Там двое, с еще. На трубах, по-моему, по там еще один. В конце труб Справа. 38 хп. Слева еще один Кстати, идет через позал. Плохо вообще вкачан, тут 60, по-моему, что уровень. Убили. Ну, вот я ну по идее, все выбежка. Спасибо за игру, ребят. Ребята, батарея у меня! Прикройте! Вот такая вот получилась каточка. Ставьте лайки. Пишите ваши комментарии. И подписывайтесь на канал, кто не подписан.